Всем привет! Певица Оля Полякова, которая ранее назвала Тину Кароль плакальщицей на похоронах, подшутила над еще одной украинской артисткой Алиной Гроссу. И Алина записала видео в ответ. В пятом выпуске шоу «Маска» на телеканале «Украина» Оля Полякова неправильно спела хит Алины Гроссу «Чилка», перепутав ее с песней из мультфильма о Винни-Пухе. Кобжилка, Капжил, бжилка, я вовсе не медведь, сожи и кажется, дождь собирается, Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь, а как приятно тучке и пойму лететь. В ответ Алина опубликовала в Инстаграм видео с фрагментами выпуска с участием Оли и добавила ролик с собой где она позирует маски в виде медведя с пчелами. Как оказалось, Полякова напевала песню Гросу, потому, как думала, что певиц скрывается под одной из масок на шоу. Похоже, что Алина не обиделась на Олю, а лишь решила подыграть ей, записав забавное видео. В комментариях подписчики назвали Поляковой крутой, а Гросу не стала это отрицать.